Кстати, само общество начинало свою историю как лжехристианство, поскольку на обложке официального издания долгое время, до 1931 года, красовался символ Христа, расположенного в короне. Больше того, на... В монументе, воздвигнутом там, близ могилы основателя общества Чарльза Тейза расила расположен все тот же символ креста. Время, когда свидетели и не стеснялись креста, закончилось при втором, а по некоторым сведениям, третьем инведиенте общества, Джозефе Рукоффе. Этот замечательный человек, величайший богослов в 1936 году выпустил книгу «Богатство», которая сделала сенсационное богословское открытие о том, что Иисус Христос был распят не на кресте, а на столбе. Как и во времена Рутерфорда, главный аргумент современных свидетелей Иеговы Заключается в следующем. Во многих современных переводах Библии греческое слово «стаурос» переводится словом «крест». В классическом греческом языке это слово означало просто «вертикальный столб» или «кол». А теперь, внимание, вопрос. Видите ли вы на этом рисунке «столб»? Далее нам ссылаются на статью в новом библейском словаре. Ну, коль скоро это столь авторитетный источник, что даже общество Сторожевой башни на него ссылается, наверное, будет интересно и нам взглянуть на содержание статьи более развернуто, чем тот маленький отрывочек, который приведен в тексте. Итак, крест распятия. Первое значение греческого слова «крест» – «стаурос» – это столб, кол или шест. Второе – орудие казни. И вот что замечательно, чего нет в цитате, использованной обществом сторожевой башни, так это того, что в Новом Завете используется это второе значение. Причем, как существительный, так и глагол. Больше того, здесь рассказываются интересные подробности о способе казни Иисуса Христа. В частности, указывается, что Иисус нес не весь крест, а только его поперечину. Ну, раз была поперечина, значит был и некий вертикальный кол или шест, к которому эта поперечина прикреплялась. Дальше интересные сведения об археологии, проливающие свет на способ казни. Так, летом 1968 года археологическая экспедиция под руководством Цафериса открыла четыре еврейские могилы близ Иерусалима. Асуарий, содержащий кости распятого мужчины, и датируемый временем между 7 и 66 шестым годами нашей эры. То есть это как раз время распятия Иисуса Христа. Так вот, были, произ... были произведены тщательные исследования причин и природы этой смерти, что, возможно, позволит пролить свет на то, как умер наш Господь. Руки молодого человека, точнее запястье, но не ладони, были пронзены гвоздями и прибиты к поперечине креста по тибулу. Таким образом, все-таки крест имел Тау-образную форму. Еще нюанс. Помните, нам рассказывали о значении Ставроса в классический период? Так вот, авторы Нового Завета писали на рубеже эллинистического и позднегреческого периодов, когда складывалась древнегреческая Койне. Думаете, богословы Сторожевой башни об этом не знают? Я думаю, знают. Об этом свидетельствует следующий уточняющий текст. Ни в классическом греческом языке, ни в Койне слово Ставрос не передает мысль о кресте, сделанном из двух бревен, оно обозначает только вертикальный столб, шест или кол, то, из чего делали заборы или частоколы. Чтобы опровергнуть или подтвердить этого, достаточно заглянуть в словари. В частности, библейский словарь нам рассказывает, что в Библии Стаурас обозначает крест, орудие казни в Древнем Риме. Также словарь рассказывает нам о том, что действительно за этим термином имелись значение кол, шест, свая. Однако, если вы обратите внимание на примеры употребления у авторов, то это 10-4 века до нашей эры, То есть, это время до греческого койне. А вот, что касается авторов живших, Примерно в тот период, когда писались книги Нового Завета, то здесь указывается значение крест, орудия казни в Древнем Риме, имевшее форму Тау. Дальше можем уточнить в справочнике Стронга. Тут нам рассказывают, что Стаурос это во-первых. Перекладина, поперечина на римском кресте, которая в э, латинском языке носила имя Патибулум и э, при распятии располагалась на верху вертикальной основы, образуя литеру Тау. Также уточняется, что Христос был распят буквально на римском кресте. Лексикон Тайера рассказывает о том, что, во-первых, Стаурос это шест, особенно заостренный, а также крест. Далее нам рассказывают, что Лука, Петр и Павел использовали как слово ксилон, как синоним к слову Ставрос. И якобы Иисус был казнен на вертикальном столбе без перекладины, поскольку в узком смысле ксилон имеет именно такое значение. Чтобы проверить это, снова обратимся к словарю. Итак, мы видим, что в единстве, во множественном числе ксилон – это срубленный лес, бревна, поленья, дрова, а в единственном числе – это вот то, что образуется при этом пень или столб, а также в общем смысле это любое деревянное сооружение от корабля Арго до э, деревянного троянского коня и ряд специальных значений, э, тоже относящихся к разным деревянным изделиям. Таким образом мы видим, что в слове ксилон. Нет никакого указания на форму. Ксилон – это дерево, как материал, и деревянные изделия, сделанные из него. Крест, естественно, был деревянным. Поэтому, естественно, был назван ксилоном. Еще один авторитетный источник – словарь Вайна. Вайн отмечает, что и существительное «стаурос» и глагол «стауро», то есть «прикреплять к столбу» или к колу, следует изначально отличать от общепринятой церковной формы креста в виде двух перекрещенных балок. Значит ли эта мысль Вайна, что «стаурос» не мог означать предмет и той формы, которую придает кресту, церковное искусство. Открываем словарь Вайна и читаем, что Ставрос в частности обозначает крест или ту часть ее, которую человек нес на себе, то есть по тибулум. Также в метафорическом смысле распятие на кресте. Глагол стауро. Во-первых, в прямом смысле, глагол стауро означает акт распятие. На кресте. Интересно, а как же вот то значение этого глагола, которое авторы статьи приписывают войну, то есть прикреп... э -э -э -э, глагола ставра, то есть прикреплять к столбу или колу? Я внимательно ознакомился. С текстом Вайна такого значения за этим глаголом здесь не нашел. Зато я открыл словарь дворецкого, самый полный древнегреческо-русский словарь. И за глаголом Стаура обнаружил следующее определение. Первое. Окружать кольями, обносить частоколом. Это в качестве примера фукисит, то есть эпоха классического греческого языка. Второе значение – обносить, огораживать. Диодор сицилийский, первый век до нашей эры. То есть уже время языкового койне. Далее – распинать на кресте. Уполибия. И в Новом Завете. Таким образом, если в отношении казни Христа употреблен глагол «Ставро», то это может означать, что Христа либо обнесли, огородили, либо распяли на кресте. А теперь, внимание, вопрос что по-гречески написано на спине у жительницы Эллады. Наша организация зато Тони» то есть официально регистрируется во всех частях мира, чтобы законным образом прошла действие царства перед Армагеддоном. Вот это организация, которая сегодня действует. Ну и понятно, что кто приглашен работать дал тебя такую, непростую, неземную. истина сияешь ты, как солнце. Ты вернее всех служишь Богу. У тебя любви так много. Ты для братьев и сестер, как мать. Будем доверять и тебе внимать. В жизнь вошла внезапно Воспитала аккуратно Обучила совесть по журналам Там вопросы есть к абзацам Там привычно улыбаться Только у тебя есть тот канал Который Бог нас ждал Чтоб нам свет сиял Солнечный номер, ранней землей, организация. Божий народ, все мы теперь одна нация. Без тебя лишь хаос и прострация. Верим в тебя, только с тобой организация. Мы тебе так доверяли, истину с тобой познали. Верили, что обмануть ты нас не сможешь. Мы друг другу руки сжали, на конгрессах загорали. Были мы, как крепкая семья. Радость бытия, рассладень от огня. Солнечный снос, ранний звер, организация. организация. Божий народ, все мы теперь одна нация. Без тебя лишь хаос и прострация. Верь в тебя, только с тобой организация. Время мчится, словно птица. Ты плывешь, как колесница, Оставляя позади мгновения. Но пути твои так зыбки, уже пророчества ошибки Совершаешь, к сожалению, порой Правду не скрывает, всем ее открой Братья, будем откровенны, люди все несовершенны Могут ошибаться, оступаться ты может приключиться, только вот а ветер ошибся Не как человек, а как канал, который Бог нам дал и через него вещался.